С нами. Ну, я, что? С что? я с вами. Я с вами. Для тебя отдельно приждать. Два года назад я был 140 килограмм и не мог пробежать 500 метров. Еще раз, да, вот это очень важно. Не говорю, два года назад был 140 килограмм и не мог пробежать 500 метров. Сейчас бегаю ультрамарафоном. А сколько килограмм сейчас? Сейчас килограмм 107 веш. Это ты, а, Ультра она меняет абсолютно тебя, ты никогда не будешь прежним после этого Ну так же про марафон говорят, да. Он пробежал марафон да, никогда не станешь прежним ты, Да, ты меняешься реально внутри, как правило в лучшей стороне, ну, подумайте достаточно mm. времени о жизни О том, что ты стоишь и как жить дальше Антон Головин всех накормит ха -ха, и ломанет вперед Говорят, в этом году без болот. Ну да. Да, ты будешь мчать просто до крыльях. Я желаю тебе... Есть только на вертолете без болот. Да, я желаю тебе успеха, удачи и буду болеть за тебя. Николай не боится пробежать сотку, он боится мушкары. Злой кусачи. Злой кусачий. Ну мне сказали, что вообще реально злая мушкара, я не знаю, верите или нет. Ты скажи, как ты вообще настроен на сотку, много ли бегал перед этим. Бегал два марафона в этом году побежал. Угу. В Казани, в Германии, в Бонне. С каким же зато а, марафон? 4:30. 4:30. А, а. Ну, так, потихонечку. Понятно. И ты решил сразу на сотку замахнуться. Да, но я решил. Заплани я запланировал еще в декабре. Угу. Я думаю, потихонечку доползем. Понятно. За 18 часов. Ну, я думаю, ложимся. В этом году говорят, сухо будет. Что, я желаю тебе удачи. Вот. И если получится. После финиша расскажешь потом, если встретишься, как у тебя все прошло. Обязательно. А сам-то на какое время планируешь? А... В том году, по-моему, тоже там за 18 Там человек. вообще бы как бы не, нельзя считать. У меня, я посмотрел, первая моя сотка была за 14.40, когда она была в два круга и чуть-чуть короче. А Поэтому я хочу поймать... А в этом году это болото. Это болото, да-да. Там одни километр проходили, что-то час, наверное, проходили по болотам. Поэтому нельзя вот время расценивать. Я хочу поймать серебряную лесу за хвост. 13-59-59. А вдруг повезет в этом году? Все, давай, удачи тебе. Амбициозная цель. Удачи, удачи, да. До встречи. Они обещали приехать и сделали это. Сумасшедшая команда. Ну как вы? Нет, отлично. Вы много бежите, десятку наверное всего лишь. До завтра домой что? Ну как настрою вас вообще? Бодрячком. Бодрячком? Говорят трасса сухая. Сухая, да? Совсем не пахнет. До встречи на дистанции, всего хорошего. Нам углеводы. Вот Миша. Он наконец созрел. В прошлый раз я помню, что мы на развилке 50 на 100 да, как раз да, да. встретились. Да, Я такой направо смотрю, а он такой мчится налево. Я говорю, ты куда? Он говорит, да, нет, а да, мне хватит. Я говорю, стыдно, стыдно, носится как лось. Ты марафон за сколько бегаешь? Почти три часа. Он марафон бегает почти в три часа и не хочет пешком пройтись по сотке. Да, согласен. Но просто. Я, ты исправился. Я, я исправился в этом году, все, ребят. Скажи, а что тебя подвигло на сотку вообще? Хорошая погода. Я правильно сделал, за что когда не побежал, да? Дождик будет хорошо пойдет. Все. А это самое, Саша, это это самое. Болконцев? Нет, Львыкин? Львыкин да. да, он тоже бежит. Да? Бежит? Да, да, вроде да он сказал, что вроде не бежит. Ну, не что с ногой, я не знаю. Так. Да? да, он сказал, что вроде пропускает меня. Да, да, пропускает, да. да. Команда-то такая хорошая, команда, веселого. Денис, будка сигарета, <laughs> с пивком идет нормально. Саша от вообще отмазанный, как говорится. Ты как, уверенно себя чувствуешь? Да, но я что-то приболел немножко, горлышко болит. Mm -hmm. Я думаю, пробегу за 15-4 часов. Главное, если болит горло, не есть мороженое на трассе. Вообще, да. пьем кофе с корицей, <laughs> лечимся. Ну что? Блин. Локтишься сами... же вперед, меня ведь а? Нет, там грязи бы тебя будут плыть там. Так что так. Ну что, удачи, да? Все хорошо. Пока собираюсь. Не знаю, добегу ли я или нет? Да что не добежишься? 50-то это вообще чуть больше марафона. Ты же марафон бежал? Я понял, да, бежал. Ну и все. Что-то страшно. Страшно? Нормально? Да. Все. Она приехала меня встретить и подержать. Ура! Нет! Ты бежишь сама? Нет, я Почему побежу? не бежишь? Колено немного тряпит. Ты так ничего не, не установился нет, у тебя, нет. да? Я вот смотрите, люди, не бегут и едут, чтобы поболеть специально. Привет. Вот так надо. Ха, привет, а ты бежишь? Да. Сколько? Из КМ. Молодец. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. привет. Здравствуйте. Да, вот-вот. за десятку сюда тоже можно приехать и пробежать за десятку. Нет, слушайте, я прям себя готов. Ну скажите, что, меня... вы что вы чувствуете? Мы вы Все круто. Тут такая мы ура. Да, Супер. да. Мы да. переживаем, что десятка это фигня, Мы решили, бегут. да, нолик подрисовать чтобы у нас стоп. Слушайте, ну, взяли, на тридцатку можно делать. в следующем году. В следующем году будет круто пять лет. Да. Хо -хо -хо -хо -хо. Здорово, блогер, блогер. блогер. Здорово, здорово. Мне нравится, как ты снимаешь своим этим аппаратом. Ты не будешь да, на трассе ты, кстати, запускать, будешь, будет, да? да? Он не бежит специально. А вы в 5 утра придете нас провожать? Нет? Они да, придут, не при... они... они не придут меня проводить. Нет, придем, давайте придем. 5? Да. Здорово, Привет. здорово. Ну что, ты как бежишь? Сколько? Сотку. Сотку бежит. У тебя, у тебя первая она или вторая уже? Ну, у меня первая не получилась потом травмированный был, полтинник бежал. Вот, ну, первая в 15-м. сейчас, ну, не знаю, там посмотрим как, но я медленно, мне главное до финиша добраться. До финиша добраться. Готов, все, как себя чувствуешь? психологически. Ну, психологически ты готов, но, сам понимаешь, как там дальше будет. Ну что, тогда увидимся на дистанции. Нет, увидимся обязательно. Это самое. Ты-то как? С каким темпом пойдешь, примерно? Я хочу в 14 уложиться, но как пойдет? Посмотрю, как побежит. давай вместе тогда, потому что, смотри, на 14 там получается сколько? 7... 7-7.30. В зависимости 7-7.30, наверное, да. Потому что я-то рассчитывал так темп где-то в районе 8. Кстати, большое спасибо за твои советы по поводу расчета темпа и все. Это вот. То есть, ну, ну что, я рад. Я рад, что мои советы помогают да, практически... таким же чайникам, как и я. Не, советы шикарные, все пользуйтесь. Давай, давай, до встречи на трассе. Ну что? Как настрой? Настрой супер, вот такой. Надо в этот раз не сотку, а полтинник. Полтинник? Ну, после Эльтона решил. Ну, Покупать а на Эльтоне ты 100 на... миль сделал, да? 100 миль, Блин, да? за сколько? 18-40, 15-й 18, 15, 15, да? я, я, я завидую вот таким вот людям. Мне не хватает смелости решиться, когда на 100 миль реально. Надо все в голове, надо решиться. Есть, ноги-то Так что, если вы думаете, что сотки это много, это ваша голова думает, что много, а ноги ваши уже... Совершенно верно. Здесь будет да, и полезного. Я завидую людям, которые сотку бегут первый раз. И они смотрят мой канал, ловят потом меня и говорит: Олег, я смотрю твой канал! Я говорю, ты что делаешь? Он говорит, я сотку бегу. Какой раз? Первый раз. Ну как оно, страшно? соу so -so. so -so, Это yeah, хорошо ну, уже. же от страха избавиться. Да. И ты знаешь, я могу так сказать. Страшно бежать вторую сотку. Потому что первый ты как-то пробежал, а потом думаешь, а вдруг это случайно было. И ты после бежишь второй раз, боишься, вот, а потом думаешь, ну только третий раз я могу понять, что я действительно сотку. Действительно могу бегать. Ну как ты? Готовился много, мало. Когда ну, мысль пришла? Сейчас больше триатлон, uh -huh. чуть меньше бега. Uh -huh. Чувствую себя, функционально чувствую себя. Хорошо, готово. да? Главное. Психологически. Понятно. Спланировал все, что с собой, как заброску, а, что положить. А, уже что-то идет не по плану, то есть начинают теряться бутылки в дороге, рваться. Все нормально, маленький. Главное вот это же проверка на да. Можно же психануть сейчас сказать, бутылку потерялся, как-то можно же другую бутылку купить. Да, можно другую бутылку купить. Ну что, это всегда волнительно. 100 километров в первый раз. Честно скажу. Давай, я тебе желаю. Опа. Пройдем. Я желаю тебе, чтобы все прошло по твоему плану. А, так, ты хочешь меня обогнать, говоришь, да? Я просто хэштег. Гани, фок. Да, да, да, как-нибудь там. Ну, значит, хорошо. А ты на какой результат хочешь? Ну, вообще на 14 часов. А, на 4 часов ты хочешь меня обогнать. Ну давай так, ты на э, 1359.00, а я на 1359.59. Я думаю, знаешь, это после 40-го километра, думаю, я всем кого обогнать, главное дойти. Нет, 40-го не страшно 40-го километра 70-й километр страшный на сотке. Это цифра большая? Нет. Я еще больше знаю. Нет, нет, но когда первый раз разговаривал, на сотке где-то вот там, как на марафоне, на 36-м, да, на сотке где-то в 70 м И вот это пункт питания будет, такое расслабляющее просто. Вот, оттуда главное быстро уйти, там независимость. Потому что там будут сидеть люди, которые скажут, там мы сейчас ждем автобуса. ты понимаешь, да? где бы посидеть, подождать автобуса, да? Вот, Ну что, удачи тебе, да? Всего хорошего. Спасибо, да. Давай, счастливо. Лон, наконец приехал он! Слушай, я когда прочитал, как ты 20 раз пытался сойти дистанцию на У меня запись идет. Да. Не знаю. Я Всем просто приеду. думаю, я сделаю, чтобы у тебя все хорошо было. Ты там активируешь на пирамиды, модиум, что там. А в пирамиды. Все... Да. Да. да. и не быстро ты начинаешь 5 минут на километр. Нет, ты фантаст, конечно, с точки зрения бега, в своих этих э, разрезанных пальцах, 6 тысяч километров в год. Я смотрю и понимаю, я даже суваться туда не буду, я даже не буду пытаться а вот догнать. Нахожу. Не, не каждый, только вот такие люди, как ты. Ну, Папа-слон. И всем дорог он. Спасибо. <смех> Давай, удачи тебе. Давай, ты, ты сколько? Я сотку. Сотку, ну тогда на да. да. Что-нибудь скажешь? Да я не знаю, я не, я стесняюсь. Стесняешься? Конечно. Ну ладно, а зачем приехал тогда? Я сказал, побегать. Побегать. Сколько бежишь? 50. 50. Не надо стесняться говорить о том, что ты бежишь 50 километров. Не стесняюсь. Ты стесняешься? ты говорил, я стесняюсь. Я уже пробежал один Мэтт Фокс, 82. Вот, а, Подожди, это а ты последний на Мэтфоксе? Да, Блин, это вас там, это самый, вы... Да, это я. Все. Ты ну, сидел рядом со мной, мазал ноги там, это вот я все на ноги намажу этим самым, да? Это ты был или нет? Не знаю, не помню Ну, уже. последний вы там, да? Вот. Я, Мы последний, да, И я еще нет, один парень. Еще парень. Да, да. Давай, в этот раз не последний. я yes, Как зовут тебя? Александр. Александр, фамилия? Каюк. Каюк, ага. Ну, чтобы 50 километров тащить на ногах 107 килограмм живого веса, это надо быть мужчиной. А ну, я же с ним бегу, с Андреем. Да, да, все, иначе это про тебя Андрей говорил. Давай, удачи тебе, все хорошего. Ну, ты готов? Ты готов? Привет. А, Привет. Я, а, я я готов. Взращено, не, не брать, Я конечно ф... редкий. Я лично их пойдем. Мои кумиры, мои кумиры. Ладно, yeah. Ну yeah. yeah. yeah. well, yeah. как yeah. Вы? Yeah. Вы, yeah. вы? Вы, yeah. конечно, вы золотую, наверное, yeah. да, yeah. уже? Ну, вы же монстры. Well, yeah. говоришь, а, что yeah. yeah. а что я говорю? А что я должен yeah. сказать? Всё yeah. Да. Yeah. Yeah. Вы такие а эти планеты, самые, да. а на кого, я, я на вас равняюсь. А, вы мой старше мой. меня по возрасту, Я да, кем я должен стать, кем я должен стать, когда вырасту, да. кем я должен стать, когда вырасту, нужно кого равняться. Они говорят, мы не побежим так быстро. Вы молодцы. Значит, вы завтра на соточке же, правильно? Ну да, суточник. Суточник? Ой, сколько он за сутки? человек. сейчас 200 последнее время. 200 километров yeah, yeah, yeah, yeah. за сутки. Монстр. Ну, что-то в этом году, говорят, воды меньше будет. Да. Значит, быстрее надо бежать. Бежим за золотой. Так что золотая медаль. Я вот, если серебряную хочу. Я очень хочу серебряную, очень. Сделаем тогда, давай. В том году было 12-36. А как ты не сделаешь? 14-ти беги. сделаем, говорит. Как? Беги быстрее, беги быстрее. Ой, юморист. Юморист, да. Бежите? Бежим. Много? Ну, как обычно, соточку. Соточку. Да. И за сколько? Какие ожидания в этом году? Ну, не хуже, чем в прошлом. А в прошлом что было? 13,5. 13,5 пипец. <laughs> мне, мне стыдно за мои успехи. <laughs> как зовут. Леонид. Леонид. Да. Ле... Ну, Леонид, значит, должен вообще в 12, наверное. Да. Ну, но... посмотрим, как да. получится. Леонид, а вот ты много перейдешь, нет? Ну, на бег, да? Сейчас много. Сколько? Ну, в месяц. 500 километров. 500, 500 километров! 500 километров в месяц. Мне надо заканчивать с бегом. Не, ну, это, Какие цели ставишь для себя? Понятно. А сейчас подводка-тейпер сколько примерно? Как? Сейчас подводка? Да. Ну, Поскольку? Ну, где-то 100 в неделю. 100 в неделю? У людей подводка 100 в неделю. А у меня 100 в неделю это было максимальные набеги. Это говорит о том, что, в принципе, можно много не бегать, а соточку Нет сделать. На какую дистанцию вы да. собираетесь? Я на сотку. Тоже на сотку? Да, да? но не на 12 часов, да. На 12 часов. Ну, главное, в вкатов да, тайм. Да, да, да. Это... Ну что, успех? Я всегда, Я всегда... Я всегда... Я всегда таким отчаянным дугнам, желаю успехом тяжелее <с всего приходится на трассе. Я-то ладно, там, ковыляю как-нибудь. Все, вам счастливо. Вижу, девушка с палками идет, ковыляет, прочесть, заплетается. Сразу видно, сотку пробежала. Оказывается, ковыляет, потому что первая сотка. да? Как зовут тебя? Меня зовут Марина. Сколько лет? 30 лет мне, и вот, наконец-то, я пробежала 100 километров. Друзья, и это незабываемое ощущение. Ну ничего, у меня уже было 76 за плечами Мэтт Фокс. А -а -а, зимней, поэтому 70-ка на Мэтт Фоксе, да? Да. У -у -у. да? ну там 76 получилось, потому что заблудились, увеличили дистанцию, как мы все помним. А, -а, -а, а сотня крутая, я не представляю, как соточником было в прошлом году, потому что было... Это ужас был в прошлом Сколько году. воды было, мы на пятидесяти да. нахлебались. А -а -а, в этом году сухо, почти не было болот. Как организация понравилась? А, ну, молодцы, они в этом году воды завезли достаточно. Все напились, наелись. А какие арбузы были? Арбузы, да, да. Сейчас, сейчас. Миша, я тоже хочу сказать, арбузы на первом пункте вообще просто обалденные. А хотел... И на заброски. И на да. заброски, да. Я хотел остаться и жевать арбузы, но понимал, что это плохо влияет это на целевой это была результат. Это основная проблема, потому что все хотели реально есть арбузы и никуда дальше не да, мешать. Да. Не, очень классно. И в прошлом году почти на сотни людей никто не встречал, а в этот раз прям столько, столько народу да, до, да, до конца, да. причем, остались. Очень круто. Угу. Ну что, зовем, не зовем на грудь. В следующем году обязательно обязательно на Все какую набрут. дистанцию зовем? А, зовем те, кто не готов на тридцаточку. Те, кто морально уже нормально сразу на полтинничек, но да. если было 50. Супер смелый, можно Однозначно, на 10, да. Однозначно. Но там придется тяжело, надо готовиться. Надо да? готовиться. Нет, к сотни, прям вообще да. просто. А какая у тебя? Какой, какая подготовка? Сколько ты набегаешь там, какой? или примерно? Или так бессистемно? Нет, я себе сама выстраивала план, и там самый объемный месяц 350 было. 350. Это какой да. месяц у тебя? Июнь, наверное, да? Ну, июнь, да, но я его провалила благополучно. Ну, а, как, а какой результат я боюсь просить то Шестнадцать двадцать Так ты меня перегнала, выходишь, что ли? Да Она меня обогнала! Упс. О, горе мне, горе, Да, да, но я плохо готовился, поэтому... Какой результат? У меня 17 копеек копейками Уложился, Я уложился, уложился. И вообще, я могу так сказать, что вот когда я бегу сзади девушки, я обгоняю ее, это меня очень мотивирует Сначала то, что я бегу сзади, они, знаете, такие все строники, потянутые, там... Почти здоровые Да, да, да, вот Обгоняешь и чувствуешь себя раз, еще одного обогнал. Но потом наступает момент, когда тебя начинают девчонки обгонять и это просто деморализует. Ну, вот такие вот они молодые, крепкие, здоровые и не присняк. Я просто счастье с такими парнями. Я ему спрошу: "Ты сколько бежишь?" Он говорит: 30. Я говорю: "А чё, тридцать? Это так мало". А он мне рассказывает, что он уже пробежал. Сейчас он расскажет, что ты пробежал уже. Ну, в этом году много было стартов. Я пробежал э, Маркот э, 109 километров, пробежал Эльтон 100 миль. Э, За сколько ты 100 миль сделал? 100 миль, ну, 23 часа у меня. 23 было. Ну, Я часа. уложился в лимит, ну долго, конечно. Не Первый... последний. Нет, не последний. не последний. Ну там где-то около трети людей либо сошло, либо не добежало, угу. не, не успело в лимит. Поэтому ну, для первого 100 мильников... у ну, мне бы, кажется, нормально, Добрался да. до финиша и уже хорошо. Я, да. я доволен. Вот. Потом вот, да. вот неделю тому назад буквально Канжак бегал. Тоже вот такой вот старт. Очень красивые уральские горы. Там такой вид наверху потрясающий вообще. Мне очень потом Эльбрус у тебя в планах? Да, я уже Эльбрус знаю. Эльбрус еще в этом году, да. Ильбрус еще потом в конце августа э, в Швейцарию поеду. Ты работаешь? На, на моторхоу. Я хочу так же, я так хочу. Ну ладно. Да. Ну, ну и на груд, конечно, на я хрено, не мог, На хрена не ты, не ты не на груд едешь, ты, если у тебя но такие та... швейцарии или но, брус... Но, но, так... Такая атмосфера, праздник трейл ранинга, такая тусовка. Там все. И конечно, ну нельзя было не поехать хотя бы 30 километров взял, чтобы так скажем, побывать Но на для, этом для празднике. Да, да, чтобы побушать, побывать на этом празднике, всех увидеть, со всеми пообщаться. Поэтому я буду там через э, одну неделю, одну неделю <laughs> да, и будет классно. Ну, короче, мы на самом деле никого не уговариваем ехать на круг. Правда, никого не уговариваем. Но все, но все равно почему-то все там. Все все, все почему-то туда там. едут, да, да, все туда едут. И многие из тех, кто смотрит это видео, там обязательно будут, обязательно будет, да. хотя бы на 10, хотя бы на 30 километров. Да, будет еще очень...